Вы также можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео во вселенной Half-Life.